спасибо за то что вы делаете начали заниматься по мастер-классу астральной энергии понимаем что это очень мощная энергия как только начинаем заниматься появляется бешеная агрессия скандалы страхи у детей как этого избегать стоит ли делать практики каждый день вопрос по седьмой ступени вы написали что будет дан тайный метод реализации брахмана объясните пожалуйста что это значит станем мы хоть немного брахманами пройдете седьмую ступень и все станет понятным вот так говорить на публичном видео обращение я этого не буду также хочу вам сказать что Человек не должен заниматься каждый день по моему семинару, который называется Накопление астральной энергии, если у человека нет пройденных моих 4 ступени. Если у вас четыре ступени есть, можете хоть каждый день практиковать. Если 4 ступеней нет, прозанимайтесь месяц и отложите. Один раз в год делайте по месяцу, этого будет достаточно. Также не идите на седьмую ступень, не пройдя предварительно 6.